Друзья, всем привет! С вами Геннадий Стоемин, канал Добрые Гены. Я продолжаю проект сауны для себя. И все ближе тот день, когда я смогу воспользоваться полноценно сауной, попариться. Ну и сегодня я решил рассказать о том, как установить электрическую печь, сердце, можно сказать, сауны. Ну и обо всех элементах безопасности. Первое, что необходимо было сделать, это сделать экран. И тут я не пошел обычным путем, я имею в виду лист нержавейки я выбрал в качестве материала для экрана плиту Флама. она относится к наивысшему классу безопасности и тут есть несколько моментов на которых я также хотел остановиться вообще она крепится через керамические втулки как это я и сделал на боковой стене ну и естественно на саморезы все это прикручивается достаточно шести втулок чтобы между плитой и стеной было воздушное Подушка. А что касается стены, на которой э, необходимо монтировать печь То тут я пошел немножко другим путем Я думаю, те, кто смотрели, как я делал каркас Я делал даже закладную хорошую из доски 100 на 50 Так как печка весит достаточно много Одни камни только 20 килограмм. Ну и я не мог на эти втулки посадить плиту И, следовательно, к ней прикрутить э, печку в результате я выбрал другой способ крепления плиты фламма, но предварительно с помощью лобзика выпилил отверстие для приточки. И тут подружка Юта мне, конечно, помогала серьезно, постоянно дергая провод то туда, то сюда. Ну ничего страшного, это даже забавно. А также сделал отверстие под провод для печки, чтобы протянуть его через плиту. Ну и следующим этапом мне необходимо было прикрепить с помощью степлера в нескольких местах базальтовый картон фольгированный, чтобы он не упал. Таким образом, как раз я и решил защитить стену, ну и чтобы меньше было теплопроводимости и больше тепла наоборот отходило от стенки за счет фольги, чтобы она отскакивала ультрафиолет. Ну и также прикрепил с помощью шурупов, саморезов данную плиту. После чего э, на место поставил решетку, ну и на мой взгляд получился очень даже безопасный уголок для каменки. Само крепление печки я делал согласно инструкции, даже с запасом. По инструкции от пола должно быть не менее 15 сантиметров. У меня это получилось 23 сантиметра, ну, там решетка внизу мне так. Была первоначально сделана труба э, от стены там, не менее двух сантиметров, но ну, у меня получилось где-то порядка пяти сантиметров, опять же, не от стены, а от плиты э, флама. Ну а так, в принципе, ничего сложного. Два больших э, шурупа э, 6х80 были вкручены в ту самую закладную, которую я делал заранее. Еще на стадии изготовления каркаса. В самой конструкции предусмотрена перестановка блока на удобную сторону, и я этим обязательно воспользовался. Вначале снял защитную пластинку, после чего необходимо было открутить два шурупа, ну и блок легко снимается. Далее он также переставляется в удобную нам сторону налево, направо, после чего в обратном в порядке закручиваются шурупы, ну и естественно на место ставится пластинка центральной части каменки. На подключение трехфаз я остановлюсь наверное подробнее. Сам кабель у меня был специальный, протянут заранее. 5 жил, все разного цвета. Ну Те кто не соображает, то можете в принципе тут все это легко все равно запомнить или повторить. Первое, что, конечно, необходимо было сделать, это завести кабель внутрь каменки через резиновую прокладку и обязательно его закрепить, чтобы он не двигался. После чего первым делом прикрепляем провод заземления, он желто-зеленый, к специальному креплению. Это нас обезопасит от пробивания тока, не дай бог, ну и, естественно, автомат сразу сработает. Хочу обратить внимание, что в инструкции сразу прописано, что никакие диф-автоматы здесь не ставятся. А потом, следующим этапом необходимо было подсоединить синий провод, это у нас 0, а тут это клейма 1, 2, они между собой соединены перемычкой, а после чего поочередно подключить каждую фазу к клеймам 3, 4 и 5. На самом деле тут нет разницы, потому что каждая из фазы она имеет одинаковое значение, просто по порядку, как нравится. Ну и далее уже после закрепления всех проводов, еще раз, необходимо протянуть все контакты, чтобы было крепкое соединение. Ну и можно было закрывать уже крышкой, далее необходимо было повесить каменку и в нее положить камни И тут я хочу обратить внимание, что камни, конечно же, должны быть промыты, высушены. И старайтесь выбирать узкие камни, чтобы их удобно можно было э, класть между тенами. Также, чтобы между ними оставалось расстояние слишком плотно, не нужно их класть. Ну, у меня, в принципе, так и получилось, за исключением там нескольких больших камней, которые, насколько я смог, я их подразбил, и большие камни я положил сверху. Друзья, ну что, печка висит, экраны стоят. А, как вы обратили внимание, ничего сложного в подключении печки к трем фазам нету. Вся необходимая информация есть в инструкции, а также на нижней крышке, которую я также закрыл. А, на что еще хотел обратить внимание. Ну, смотрите, вот эти экраны, они относятся к наивысшему классу безопасности, они не горючие. Почему я их выбрал, ну, первое, конечно, цена тоже влияет, они дешевле где-то рублей на 500 за один лист, чем нержавейка, плюс второй вариант, второй момент, нержавейки всякие пятна видны, даже вот она не с нержавейки, но на ней все равно все это видно, на этом ничего не видно, никаких брызг, ничего видно не будет, ну, в установке, в принципе, как бы обратили внимание ничего сложного нет Ну и давайте теперь пробежимся по ценам а, но ну, печка где-то у меня тысяч обошлась я ее брал два года назад и она мне просто стояла ждала своего момента а, плиты флама две штуки а, по 820 рублей каждые 1640 на две плиты плюс на одну плиту в точке в точке 6 штук по 20 рублей того 120 рублей и а, также еще базальт картон, который под этой плитой фольгированный, 230 рублей. И камень талька хворит, вот этот вот красивый очень камень, зеленого такого бирюзового цвета. 380 рублей за коробку, 20 килограмм, как раз сюда хватило. В общей сложности получается 16 тысяч 370 рублей у меня ушло вот на вот этот вот уголок на сердце любой сауны я надеюсь видео понравилось ставьте лайки пишите комментарии ну и заключительно, наверное, видео о том как именно делать я покажу как я как я лично буду делать пологи. оставайтесь со мной в общем до скорых встреч пока